приветствую вас мои родные любимые подписчики с вами елена дегурова содружества жителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для скорпионов и начну я даже не с прогноза на неделю а я напомню о том что а, сейчас у нас происходят очень важные а, кульминационные дни это коридор затмений а, первое затмение состоится 31 января второе 15 февраля и до конца февраля еще будет коридора затмений я бы это назвала коридором ваших возможностей о том что это за уникальное время как воспользоваться максимально для улучшения отношений для улучшения финансовой сферы и других ваших сфер жизни вы можете узнать из встречи которую мы проводили и сейчас она открыта для вас для всех эта встреча прогноз на период коридора затмений чтобы вы могли посмотреть эту запись, вам необходимо перейти на наш канал. Если вы сейчас смотрите нас в соцсети, то вам необходимо нажать на видео в правом, в правом нижнем углу на значок «YouTube», и вы попадете на наш канал в «YouTube». Вам необходимо подписаться на канал, включить колокольчик, чтобы вы получали оповещение о новом видео. И уже на нашем канале в Ютубе под этим видео вы найдете все ссылки. Там много для вас подарков. Во-первых, это прогноз и рекомендации для каждого знака зодиака и в целом, как же эффективно прожить период коридора затмения. Второй подарок – это запись тоже трехчасовой встречи о том, что такое энерговибрационный прогноз, практики, как они появились. Третий подарок – это энерговибрационная практика «Быстрые деньги», магнит для денег, которая поможет привлекать в вашу жизнь еще больше финансов, согласитесь, их всегда не хватает и хочется, чтобы они пришли еще вчера. И книга, которая является учебником по ремонту жизни, это пошаговая инструкция для вашего подсознания, которая поможет вам действительно по шагам, делай раз, делай два, делай три, начать, исполнять свои желания и это действительно быстрые результаты кстати если вы уже пользовались и книгой, и практика потому что им уже около трех, даже уже четвертый год пишите в комментариях какие у вас результаты какие у вас были моменты связанные с этими практиками или с учебником мы сейчас продолжаем наш прогноз для скорпионов и скорпионом на этой неделе будет Нелегко проявлять инициативу в совершенно любых делах. И это несмотря на множество идей, планов и намерений, которыми вы будете полны. Все дело в том, что если вы имеете семью, то ваши инициативы так или иначе зависят от потребностей и желаний всех членов семьи. И вот в этот раз ваши личные желания могут войти в противоречие с желаниями остальных членов вашей семьи. И чтобы сделать ну, хотя бы один шаг так, вот, как вам хочется, вам придется преодолевать сопротивление с их стороны. Легче всего эта неделя пройдет для одиноких скорпионов, живущих отдельно и независимо прежде всего от родителей, либо от э, супругов. А всем остальным придется так или иначе считаться не только со своими личными желаниями. Другая не очень приятная тема ожидает тех, кто затеял ремонт в доме. Вот на этой неделе вы вряд ли получите удовлетворение от этого сложного и достаточно трудоемкого процесса. А вместе с тем это вполне удачные дни для финансов и их вложений прежде всего в недвижимость. Разница в том, что покупать строительные и отделочные материалы на этой неделе хорошо, а вот прилагать свои руки к ремонту не стоит, будут разного плана проблемы. Дальше мы рассмотрим отношения. Любовь, любовь, любовь. От скорпионов любовные победы потребуют самоотдачи. Это счастливая неделя, если партнеры на пике эмоций, темпераментны, э, экспрессивны и неравнодушны как экспромту. Возрастет склонность к эффективным, шикарным, широким жестам на показ, оригинальным ухаживаниям. Многие скорпионы будут стремиться нравиться всем и каждому чтобы покорить сердце своего партнера своей популярностью или выразить скрытую ревность. А в постоянных отношениях, вероятно, столкновение вкусов, самолюбивый и амбициозный скорпион не будет терпеть каких-то других мнений со стороны, и достаточно поворотные в вашей жизни дни будут 31 января и 1 февраля. И еще коснемся темы карьеры и финансов. Скорпионам на этой неделе рекомендуется сдерживать свои инициативы и не принимать важных решений без согласования с близкими людьми, с членами семьи. Это особенно относится к вопросам трудоустройства и карьеры. А в противном случае ваши самостоятельные решения могут не получить поддержки и вам придется достаточно нелегко. Успешно пойдут дела, связанные с товарно-денежным обменом, вы проявите практичность при заключении торговых сделок и также можно свободно, спокойно и удачно достаточно приобретать транспортное средство. Ну что мои дорогие, я желаю вам прекрасной недели, я желаю вам стать еще более счастливыми и с каждым днем становиться еще более и более счастливыми. Если вам полезны прогнозы и видео в целом на нашем канале, ставьте лайк, чтобы мы понимали, что вам это интересно и полезно чтобы поделиться с друзьями этими полезностями сделать им такие шикарные подарки которые мы предлагаем вам и вашим друзьям нажимайте на репост делитесь с друзьями нажимайте на все кнопочки соцсетей и конечно же подписывайтесь обязательно на наш канал с нами всегда интересно полезно и с нами все становятся счастливыми. До новых встреч, мои родные. С вами была Елена Дегурова, Содружество Ирка Жителей. Пока-пока.